Проект My Short лист родился с путешествия. Все началось с путешествия. Мы с моей. Партнершей по жизни спутницей Дарьи были в городе Кёльне. захотели исследовать город, попадались под руку какие-то туристические гиды, которые рассказывали о популярных объектах туристических. Да. В любом путешествии, будь то это город европейский, либо какой-то дикий край, хочется приобщиться к аутентичности, познакомиться с местными жителями, узнать о их бытии, да, как-то вот проникнуть прям в самое сердце места. Буквально случайно нам попалась вот такая вот книжка, путеводитель, сделанная местными жителями для местных, как я понимаю, ну и вот, видимо, для туристов. Люди, которые работали над этим гидом, они любят свой город, любят свой город. Вот Мы также его любим и просто хотим рассказать о нем как можно больше. Это просто рекомендации жителей об их любимых и интересных местах, где они бывают. Мы не хотели бы ограничивать круг, да, как какими-то демографическими, не знаю, социальными границами, но так получилось, что это в основном все-таки люди от 20 до 35, занятые в таких сферах, как Бизнес, предпринимательство, может быть что-то творческое, креативное, тату мастера, фотографы, дизайнеры. Для кого этот проект будет интересен, да, на кого мы ориентируемся? Ну, это две категории. В первую очередь на самих же жителей. Как рассказать о каких-то новых местах, потому что действительно есть места уникальные, которых мы сами узнали только во время проведения съемок. Ну и также э, получали такие отзывы, что кто-то открывает для себя заново, уже хорошо известно, да, смотрит новыми глазами, и это тоже здорово. Ну... И вторая категория это, конечно же, гости города, да, как иногородние, так и иностранные. Я очень был бы счастлив, если бы они воспользовались этим гидом и познакомились с Новосибирском вот таким вот, каким он есть. был чистый эксперимент, мы действительно останавливали незнакомых людей и расспрашивали, задавали вопросы да, о любимых местах. Далее, ну критерием здесь выступает, еще раз говорю, да, какой-то собственный стиль. Да. Это не обязательно мы говорим да, о чем-то сверхмодном, да, но это собственный стиль, да. то есть человек выражает своим внешним видом, да, какой-то представляет какой-то интерес, вот это основной критерий. Да когда мы встречались с людьми, опрашивали их на улице, мы открыли для себя даже интересные места, которых раньше не слышали. Вот. Сейчас порядка уже 100 различных мест у нас опубликовано на сайте. Еще есть материал, который предстоит только обработать. После запуска сайта у нас есть форма обратной связи. и Мы подчеркиваем, что наш... Путеводитель наш, СетиГид, это интерактивный СетиГид, то есть каждый, по сути, может предложить свою кандидатуру, чтобы стать участником. Единственным критерием является любовь к городу, да, если можно так выразиться, и и то, чтобы было о чем рассказать. Да? Мы по-разному думали, о да, возможность монетизации предлагались варианты превратить его в какой-то сервис разумеется в рекламный ресурс но а, все все это начастую убивало саму идею проекта а, все все все объединяется идеей вот сделать что-то для города поучаствовать в интересном проекте то есть ни, ни о какой оплате там вознаграждение речь не идет мы открыты к тому, чтобы в наш проект приходили новые, в нашу команду вливались новые участники. Мы сейчас будем рады видеть и фотографов, и журналистов, и копирайтеров, не знаю, СММщиков, блогеров. Когда мы будем издавать печатные издания, то обязательно будет предусмотрена английская версия, ну, одновременно с русской. И будем договариваться с гостиницами, хостелами о представлении этого путеводителя. Было бы действительно очень интересно показать именно иностранным гостям, да и просто иногородним гостям город таким, как его видят жители.